Вот так вот начинал Стив Джобс. Вот так вот и начинаем мы. Уникальная технология на коленке. Семён Турман тоже решил удивить свою девушку. Смастерил костюм. Светящийся человек-цветок. И пошел в ресторан поздравлять любимую с днем рождения. Но меня охранники не пустили. Прямо в входе мне сказали, так, стопе, фейс-контроль, дресс-код. Три часа Семен пытался прорваться. На улице мороз. Костюмчик тоненький. В общем, чуть не схватил воспаление легких. Я знаю. Да, да. Так. Вот встретились. Вот встретились. Да. А, ну, провалил четыре ниши. Пятое вот 26 января я купил домен, оплатил сайт на Юме, запустил директ. А чем ты занимаешься? Светодиодные таблички. Светодиодными табличками? Да, я занимался световым шоу. Помните, да, с светящимися игрушками, декоративная светодиодная подсветка, светящиеся роботы. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Семен. И я вам расскажу о своем проекте под названием «Прозрачная доска для записи видеокурсов». Здравствуйте. Мы вас на конференции «Энд Кранч» в Москве э, в институте Миссис. Те клиенты кто? Те, кто занимается обучением. А, прекрасно, молодец. Твои клиенты все, кто занимается обучением. Да. Сколько клиентов у нас в стране твоих, которые занимаются обучением? Очень много. Безумное просто количество. Семен, а вот э, перед вами стоит именно такая доска? Да. А, а можно вот нам? Да. Вы пишете задом наперед? Нет. Но при этом при всем, допустим... Вот если с этой доской там поколдовать, что-то сделать, прям, не знаю, там как-то супер прикольное, такие доски, ну, можно, наверное, куда-то продавать очень дорого.